День третий. День третий? День первый? Нет, день второй, когда мы уезжаем. А, попытка номер два. Ага. Какой кошмар, а? Мусор. А что кошмар? Что сюда разве... А, да, 9B. Анимание. Пять утра, мы уже устали. Да вчера заходили. Прям, как чувствовал. Вот. Нет, нормально. Я А, ну вон письмен на горе. Дым. А. это просто туман внутри. А? Да, да. Я даже не вижу, что здесь И Есть такой грустный в кадре. И поезд. Тётя. Да не едем, ёптай. Ожидай! Во, видишь? Осторожно, ожидай. Все, сейчас тронемся, ты упадёшь. Кипун, как тебе? Все нормально? Ну и чё? грустный период, как знаешь. Под музыку. Знаешь, это вайн. Не вайн, а то, что... Тает лёд? Нет, не вайны, а как они? Где просто мне грустную музыку. Ну, тут еще капельки всякие. На стекле это, их не видно. Тут. Куда? Думала, что вот эти вот штуки э, предполагают сюда вставку какого-нибудь крючка там для рыболова или чего. Но потом выяснилось, что, что это вообще в спине находится. И как-то вообще крючок в спину. Нормально, да. Ира, чё, хочешь покупать матрас с шипами? Я очень Ну и ладно. По акции вообще-то. По акции вообще-то вместе с этим <сёк> <еще диспот> <сёк> <сёк> Зачем? Изменяющий диск делает. А, зачем? Просто так. И Вот, здесь, здесь, это вот это. Это раннее утро, и мы попали в фильм ужасов. Не знаю, видно там, не видно. Все бегут с, -с, -с рюкзаками из города, потому что надвигается туман. Ну, серьезно. Мне очень холодно. Нормально. Да то вообще теплый. Лиза, целый вагон детей. Лиза, ваши комментарии? Спать! О, там на лодке. Не, чисто короткий. Субтитры no. no. Сказал бы, чтобы я Бог взяла. Что я тебе говорил, Лиза? Вот на голову. Мы поднимаемся. Лиза, Иди давай, Мы всегда сохраним сердце своё имя. как Тебя как Не нет? С Наш проект вершины воинской славы был утверждён в честь и десятилетий Великих Побед. И только и, и, ну, вот на этой волне было принято решение, Семьян и Верджина давать имена героев наших кузбассовцев, поэтому он уроженец нашей земли кузбассовцев. Но вот в Кузбассе у нас после Великой Отечественной войны единственный герой, дважды герой Советского Союза, это именно Афанасий Петрович Шилин. Героев много, но дважды героев только он один. Поэтому вот это, хотя бы, нужно запомнить, Уфанасий Петрович Кириллевик. Каждый директор кирилл. Союза Союз. унашения спорта Ленинский, Менцем. Да, он Ленинский, Менцем. Запомните? За что, ему, за что ему дали боевые награды? Вот именно, за что он получил первую звезду В 44 году за слабую и мужество проявленные при форсировании днекра, захвате и Пластар, я ты а вообще и далеко и отстал, да? А? А? Я вообще а далеко, пашисты, да, отстал. Что, ты? Да. кому-то рассказывала в прошлом году, когда у нас а, летом? А, оператор не спустился. Да, не я... да, я... да, с нами, с нами Лиза, с нами Лиза, она не сдалась, молочина. Понятно, я говорю, что у кого-то лишнего веса много, у кого-то еще как-то. Я вот немножко в, году, в марте возила шестилеток на эту гору, в марте. Так вот один такой маленький пукленький мальчишка, ну я им провела внизу, правда, инструктор коротенько рассказала о, о фанатике Петровиче Шелине. Значит, э, все их патриотическим, и он такой, понимаете, шестилетний мальчик стоит и говорит, я не герои не сдаются, герои покоряют вершины. Я. Ну. Отличный лозунг, сильные слова, и с этим лозунгом мы с вами поднимаемся на вершину. Это зима, март месяц, снег, да, тропа идет не так, как мы сейчас с вами шли, крутовато, она идет... Вот так серпантином или славом называется. Он прошел буквально два поворота и говорит, сел такой, говорит, я покорю тебя. Хочешь Я, знаю. Я, я знаю. знаю. я говорю, мой друг. Хочешь колбом? Не скажи, в доме, живешь, как тебе покорил вершину? вершину? Вершина наверху. Он говорит, все, я устал, и дальше не пойду. Вот Вы не поверите, я нашла. Точку, выключатель у этого ребенка. Он поднялся и эту вершину, как бы он ни убирал. Я не скажу ему, какое слово, я сказала ключевое. Но я хочу, чтобы каждый, внутри каждый, себя говорил, я обязательно это сделаю, я смогу, я должен это сделать. Понимаете, когда вы будете давать веру самого в себя, как будем получаться? Как Помогите. бы трудно это ни было. Хорошо? Хорошо. Да. Да. Светлана Сина, вопрос? Да. То есть одну покорили, а чуть-чуть повыше еще будем покорять? Да, не надо. А как? чуть ребят. Мы за да, днем да, да. В день высоту должны брать больше, больше, больше, да? Больше, да? Мы должны расти изо дня в день, да, а главное, я говорю, не сдаваться и не останавливаться на достигнутом. Каждый день подниматься на ступеньке. Вот, подходит к нам седьмой отряд. Ура седьмому отряду! Ура восьмому отряду! Вот он, дай-ка сюда, желтенький, Желденький сюда, давай, флаг победы, дайте сюда, флаг победы. Я же тебе говорил, что не самый я думала, он не поднялся, он, не он здесь. Ребят, нам надо как-то вот сюда всем встать, чтобы нам сделали общее фото. Давай сюда вот всем, флагом победы, вот так вот, взять эту высоту. Стоём, встаем, стоём. Кидок Лис, а если бы я тут просто в обморок упал? Сама подумала Ну и чё ж ты не позвал-то? Как понять, не позвал? Кого не позвал? Поднялись, короче, на вершину горы, Кирилл сдулся Как и моя камера Это быстрее доставать да нифига подобно. Вот кто-то сейчас в бассейне плавает, а мы идем. Я одна, по крайней мере, сейчас пока иду. Они еще надеются тапки найти. Пару А я вот, знаешь, я вот сейчас э, поднимался сюда и думал, я чувствую, вот мы бы также туда забирались. На Сложнее. Вот смотри, вот видишь, у него вот эта вот сапотевшая, она не проходит часть. А, вон она Да. Бабочка, бабочка. Так снимай на нормальную камеру. Ага. Снимала. Не, я не хочу идти с нормальной камерой и уронить. Так ее. нет, вот просто именно сейчас вот. Или ты просто. Сейчас, сейчас я хочу переплаву, как-то пройти. Ей надо просохнуть. Е ей серьезно надо просохнуть. Ну и что, как твои эмоции? Не, спускаться интересно. Мне прям понравилось. Да. Правда, я два два раза на задницу прокатился. Я тоже. Покажи, покажи. Не, у меня чисто все. Я, я аккуратненько падала. Да, да, да, Траву. Да. Ты видела там таких? Ну, в первый раз я упала я вот помню, когда тоже ты сам видел когда я в первый раз упал вот это вот сильно было а ну. дальше а дальше так уже ну хотя тоже я там слегка только сел пару рядов на правую вот я, вот я, я вот сильно упал как, вот тоже с тобой помнишь об камень прям а. так что я по храму был даже но мы живы и мы живы нафига снимаешь ты смотри, куда я фотик дел. Куда? И спускаться на одной руке это нереально. Я из-за этого от тебя отстал. Я пытался на одной руке спускаться. А, а что, ты аккуратно сейчас? Он не выпадет у тебя? Ну, как-то там продержался. Ну вот, ты отстала. Тут сильно болтает, я не знаю. А я уже там не могу. там Особенно вот эти, где прям грязевые такие горки. Там, там на одной руке нереально подняться еще можно было да но вот спускаться а зачем мы сейчас помоет тихо тихо аккуратно не есть ты просто ставь ногу и только потом начинаешь. Я бы но эмоции остались. Меня сносит ногу, я только ставлю ее и сносит. Да идем, идем. Идем. Лиза, не перегоняй меня. Идем. Идем. Идем. привет! Идем. Скользко, скользко. Стой! стой. Да, дай, да ты стой на месте, я дальше тебя дойду. Ай, я идти не могу. А -а -а. А -а -а. Давай а -а -а. ещё меня на стуле, да? Кстати, аж за подснимение прошло. Да? Да. Вон, Посними вон, блин, меня. Сними. Мы так сидим. А -а -а. Сними меня, да. Лиза, ваши эмоции? Ааа, холодно, холодно Ну вот, зато тебе эмоции на весь год вперёд Это тебе не Омск Смотри, а те ржут, стоят На них поверни Вон, видишь? Да, и бывает Удачи Рыбаки на нас за ним смотрят Подожди.